сосудом то есть за счет этого появляется именно вот э, мелкоточечная вот как вот очивость грипп может проявляться по-разному в зависимости от его разновидности вирус пара гриппа, он тоже очень распространен он вызывает э, ларингитные процессы и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 Профилактика гриппа бывает специфической и неспецифической. Что касается неспецифической, на ограничение вот этих вот массовых мероприятий в период вспышек гриппа требуется просто выдалить отдельную комнату, постоянно ее проветривать, создать ношение масок. Маски меняются примерно с периодичность э, час-два. К специфической профилактике относится вакцинация от гриппа, которую всем желающим пациентам врачи делают с августа по ноябрь. Она но включала в себя и штаммы H3N2, и H1N1, и все группу B. Э, заболеть с этой вакциной практически невозможно, потому что там идет... Э,